Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания. И сейчас мы вместе с вами свяжем рукавички-талисманы для Нового года. Начинаем с того, что снимаем мерки с руки. Какая бы у вас модель ни была, вообще эти рукавички больше детские, поэтому показывать я буду на своей руке, вы будете делать аналогично на ту ручку, на которую будете вязать. Первое, что мы делаем, обводим руку. Берем листик и начинаем вводим руку. Вот таким вот образом мне нужны мерки. Мне нужна ширина. Ширину мы сейчас определим. Палец. Так, и вот точечка. То есть вот эта вот мерка мне нужна. Дальше мне нужно местоположение пальца. Ну и общая длина рукавички. Так, это у меня длина пальца. Длина пальца большого, сейчас будем измерять, большой палец измеряем 6 сантиметров шесть с половиной пишу, длина 7, но мы сделаем чуть побольше 8, чтобы рукавичка не упиралась в руку, а все-таки была более менее свободной. Объем руки по ладони измеряем не по бумажке нарисованная, по ладошке 18 сантиметров, но для того, чтобы было немножко посвободнее, 19 сантиметров объем руки. Общая длина рукавички, И давайте тоже 19 сантиметров от точки, которую мы определили вниз 19 сантиметров. Вот здесь у меня будет начинаться рукавица. Это мне нужно для того, чтобы определиться с большим пальцем. Провязываем до начала большого пальца 5 сантиметров. Провязываем большой палец, довязываем до начала до разделения и провязываем отдельно два так называемых пальчика. Король копытца. Для того, чтобы просчитать рукавицу, мы нарисовали схему, есть сантиметры, определяемся с петельной пробой, то есть подбираем пряжу, у меня это Ализа Реал 40, петельная проба есть, то есть я знаю сколько у меня петель рядов в одном сантиметре, это обязательно. У меня машинка Сильверит 840, плотность 9.255 петли и 3 пятьдесят ряда по одном сантиметре это моя петельная проба и сейчас я буду делать расчет рукавички общая длина 19 сантиметров 19 умножаем на 358 68 ну, давайте 70 рядов округляю 8 сантиметров пальцы Множить на 3,58. 28,64. восемь, Общий так длина от основания э, от начала рукавички до пальца 5 сантиметров. Сначала все ряды 17 9, 18 и длина большого пальца шесть, половиной умножить на 3,58, 23 ряда теперь петли 19 сантиметров этой петли умножить на 255 48 петель мне нужно провязать исходя из 48 петель сейчас мы с вами будем делить рукавичку и определяться с большим пальцем и с пальцами на наверху 48 петель это полное количество петель, но мне нужна половина для определения большого пальца. Значит, 48 делим пополам, 24 петли это половинка, вот, от точки до точки, то есть это одна сторона руки. Берем треть петель от одной половинки, от 24, это 8, ну и добавлю еще по две петли на зашивание то есть 24 делим на 3 плюс 2 петли так палец 10 петель делим на 3 плюс парочку петель добавляем здесь то же самое Здесь на самом деле все просто, потому что у нас все вот это вот полотно пойдет делиться 24 петли на 2, на 2 пальца и 24 петли на 2 пальца. Там будем провязывать хитро. Поэтому вот с верхней частью вообще все просто и так. Еще, еще не определила, еще с одной меркой до начала разделения у нас 12,5 умножить на 3,58, 44, 45 рядов. до вот сюда вот это вот 45 рядов давайте 45 плюс 28 проверим 73 ну сойдет погрешность такая пускай будет немножко больше ну, все мы готовы вязать так что у нас за процесс вязания Набираем 48 петель, провязываем либо резинку, либо планку, у меня будет планка. Создаем подгиб, провязываем 18, ну, в том числе 18 рядов, то есть можно подгиб вязать ниже, то есть он будет вот тут находиться, а можем подгиб в том числе вязать. И Определяйтесь длиной. Провязываем 18 рядов, выполняем большой палец, вяжем дальше до 48, до 45 ряда, делаем разделение, провязываем два пальчика. На остальных иглах мы провести будем хитро мы не просто их поделим пополам это одна рука и вторая рука то есть у нас две рукавички мы делаем все то же самое мы можем сделать две заготовки на правую руку и на левую абсолютно все то же самое только палец у нас будет вот эти же 10 петель у нас пойдут с левой стороны то есть все выполняем то же самое доходя до 43 ряда ну да с рук четвертого выполняем небольшой разделитель цветом для того, чтобы разделить копытца и собственно, цвет нашей рукавички. И э, таким образом мы с вами готовы будем провязывать верхнюю часть пальчики. Сейчас еще раз набрали 48 петель, провязали планку либо резинку, довязали до большого пальца и остановились. Начинаем с планочки либо с резинки. У меня простой подгиб. вязала я провязала 15 рядов и формирую подгиб надеваю обвивы я начинала не с бросовой нити а с обвив, если у вас вы начинали с бросовой нити у вас остаются открытые петли снизу вы можете надевать открытые петли на иголке подгиб после формирования подгиба мы с вами провязываем Рассчитанное количество рядов до начала большого пальца. Так, надевайте. Закончили один ряд. Не забудьте вернуть грузики. Провязываем до большого пальца расчетное количество рядов. Провязали. Мы с вами посчитали, что на вязание пальца мне нужно 10 петель. Поэтому ставлю все иглы в переднее положение, и делаю добавленные петли. Вот сколько посчиталось, столько добавляю. 10 игл. Убираю пока рабочую нить. 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять игл. Набираю. Брусовым. мы очень быстро снимем, она нам сейчас уже будет и не один ряд контрастной потолочной и каретку назад. И теперь начинаю вывязывание большого пальца. 10 игл у меня набрусовые и 10 ровно столько же игл я ставлю в рабочее положение. Раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итого мой палец представляет из себя 20 игл. То, что я провязала, довязываю ряд. Палец. Итак, теперь 10 игл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И на... Вот этом вот количестве игл, то есть два раза по 10 расчетное количество, мы с вами провязываем длину большого пальца. У меня это 23 ряда. Раз, иглы через одну массу соседнюю углу ставлю их в рабочее положение. Так, те, которые сняла назад и один ряд. Отрезаю рабочую нить, немножко подлиннее, чтобы этой же нить я смогла зашить палец. Беру толстую иглу, либо у меня кора мысла есть. Снимаю палец на рабочую нить. Петли пальца на рабочую нить. Все. Пока оставляю. Там 10 игл обратно. раз два три 4, 5, шесть семь восемь девять 10. Остальные убирали мне не нужны. И вот на эти 10 игл мы же их убрали. Мы на них вязали основное полотно. Теперь мы возвращаем их обратно. Палец. Заворачиваю палец. Вот он у меня палец провязан. Я его заворачиваю внутрь. И сбросовые нити надеваю 10 петель обратно на иголки. снять брус Вынить она больше не нужна чтобы не путалась завязал рабочую нить за новую потому что мы использовали ее на вязание пальца и провязываю до начала вывязывания 45 рядов у меня идет до начала пальца поэтому я провязываю 42 ряда и 3 ряда мы провяжем полосой на счетчике сейчас у меня 15 до начала пальца и до 42 ряда я провязываю прямым полотном основным цветом. Основной цвет больше не нужен. Отделочная полоска 3 ряда разделителя между пальцами и основным цветом. Все, эта полоска тоже больше не нужна. И сейчас самое интересное. Начинаем вывязывание пальчиков. Впереди у нас остается на иголках, мы снимаем края. Сколько? Оставляем в середине ровно половину иглы. У меня 48 петель, значит 24 иглы остается на машинке. 12 и 12 я снимаю по краям. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мы снимаем, набросываем. По очереди. Четчик не нужен. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. С другой стороны. У нас середина полотна. На ней мы вывязываем половину пальцев. Вот эту вот первую часть. Берем второй цвет. Выполняем небольшую хитрость. Если мы будем провязывать на этих иглах, у нас будут стянутые пальцы. Будет очень неудобно, неуютно и неправильно. Нехорошо. Нам надо, чтобы рукавичка была удобной. Поэтому мы добавляем две иглы с краем. Можно набросовую нить, но такое количество набросовую нить получается дольше и проблемнее, чем просто взять и обвить две иголочки. Обвилим, так счетчиком вылить, естественно. Потому что мы вывязываем первую часть. И нам нужно провязать. 28 рядов. Так, ряд. Раз. С второй стороны мы тоже делаем 2 обвива, Раз, два. Добавить нам надо чуть больше сантиметра. Поэтому 4 петли идеально вписываются в, вот в это самое чуть больше сантиметра. Потому что у нас между пальцами палец. Вот представляете сейчас сантиметр, сантиметр достаточно. Четыре иглы. И дальше 28 рядов. Делаем на большом пальце половину иглы убираем, пересаживая каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Отрезаю нить и снимаю полотно, пропускаю рабочую нить через каждую петлю. Я это делаю при помощи крамысла. часть рукавички можно надеть палец посмотреть что получается вот. получается ровно то что мы хотели здесь два пальца палец этот вот этот палец осталось оформить половинку и что мы делаем надеваем эту половинку на иголки но надеваем хитро 24 петли половина у нас 12 и 12 как раз. Мы разворачиваем наше полотно так, чтобы шов, вот эта вот середина, оказалась серединке. То есть мы делаем швы на пальцы навстречу друг другу. То есть мы зашивать пальцы по внешней стороне не будем, на шов будет идти между пальцами. Поэтому вот так от середины и сбросовой нить надеваем петли с одной стороны и с второй Раздрама. но у нас есть еще по две добавочные петли мы берем с уже провязанной стороны то есть у нас уже провязанная часть вот как она лежит так и надеваем край к краю этот вот этот обвивчик на одну иглу и краешек на вторую иглу раз здесь то же самое крайний обвив один сюда и краешек на вторую группу соединили если нужны тяжкие рабочий нить счетчик обнулить 28 рядов Вторую петлю на соседнем углу. Один ряд, обрезаем нить. на рабочую нить. собственно само вязание на этом и закончено. вот они два две части. вот он большой пальчик. нам остается зашить боковой край, зашить большой палец и зашить верхнюю часть. верхнюю часть отвечаю она подтянута и можно совершенно спокойно зашивать. зашивать можно Любым удобным способом. Я зашью на вязальной машинке. Нижний Вот середина. Середина. Смотрю, чтобы у нас симметрично было. А, сначала надеваем нижнюю, конечно. Надеваем нижнюю. Вот она, серединка на нуле и смотрю насколько комфортно полотно на самом деле способ работает только на таких объемных пряжах если у вас очень тонкая пряжа такой способ, когда как легло на иглы, практически не работает, потому что при вот такой толстой достаточно пряжи деформация полотна минимальна. Ну, до 20 и надеваю. Запоминаю, что здесь 20 игл, потому что таким образом я буду выполнять 4 пересадки. То есть мне раз, два, вторая рукавичка. Ведь не 4 по четыре раза, надо по двадцать рядов надеть на иголки. Вторая рукавичка вяжется абсолютно симметрично, за исключением большого пальца. все большой палец у нас находится с другой стороны, так все то же самое. Расчет один. Я надеваю, мне не каждый игле хватает протяжки, ну и не надо, я компенсирую с второй стороны Берем вторую сторону, середину, вот она, раз два, надеваю В край, вот он. И теперь надеваем протяжки на иглы, стараясь надевать их, если есть возможность, надеваем на каждую иглу, если нет, занимаем те иглы, которые у нас были пропущены при надевании нижнего края, чтобы у нас на каждой игле оказалась протяжка. Игл. Нет, вторая сторона. Соединение может быть любым цветом. Я буду соединять отделочным разделителем темно-коричневым нам еще и тень создаст очень интересную и вот такой способ соединения он не так не утяжелит так все иглы заняты свободных игл нет можно соединять берем тот цвет которым будем производить соединение закрываем иглу и соединяем косичкой любимый мой прием на все случаи жизни вот для рукавички тоже очень даже подходит снимаем петлю две петли на петлю ловитель провязываем одну рабочую петлю одну воздушную рабочая петля воздушная рабочая петля воздушная и так далее весь ряд э, соединяйте зашили вот она варежка остается шов и палец зашивать можно любым удобным способом я буду зашивать обычной косичкой Рыжим цветом, вывернув наизнанку, эти пальцы соединились. За счет добавленных петель у нас никакой перетяжки между пальцами нет. Все очень видите, логично и удобно. Вышивайте и по такому же точному принципу провязывайте вторую рукавичку. Только пальчик у нее будет с другой стороны. Абсолютно симметрично. Разница только в пальце. Все остальное мы выполняем абсолютно одинаково.